Итак, и всем привет, дорогие друзья, с вами я, бананван и сейчас я вам продемонстрирую, как я провел 3 дня в сборке Терафирма Квест. Да, это не обычный Терафирма Крафт, а вместе с Квестбуком. И я попытаюсь даже некоторые квесты выполнить. Ну, а перед тем, как начать ролик, я бы тебя бы попросил подписаться, потому что... Мои ролики смотрят 80% без подписки. И то есть, прикиньте, у меня бы уже было бы более тысячи подписчиков, а я себе их так хочу. Также, ребята, вы можете присоединяться в наш Дискорд и следить за новостями. Ну что же, давайте-ка начинать. Итак, и сейчас вы увидели процесс создания мира. Вот я появился. Начинаю собирать первые камушки, а также палочки. Итак, захожу в квестбук. Смотрю, что у нас здесь. И у нас есть квест на 8 камней и 8 палочек. Дальше я продолжаю собирать камушки и палочки. Здесь дерево теперь а, не рубится. Просто так рукой. Теперь надо а, рубить топором именно также вы сейчас могли видеть как я нашел э, источник пресной воды сейчас же я создаю э, каменный топор для того чтобы срубить э, свое первое видео также создал два лезвия для кинжалов и лезвие лопаты сейчас же я создаю все эти инструменты И выполняю квест, за который я получил один лут-чест. Сейчас я его буду открывать, и мне выпадет то, чего я даже не ожидал. И мне выпала железная кирка. Я был просто в шоке, потому что железо здесь а, сделать слишком сложно. Для этого тебе нужно наковальня, печка... Ну, то есть слишком э, много действий надо совершить. Также я решил создать огниво, чтобы выполнить соответствующий квест. Забираю я лучшест. И получил я глину. Да. Добываю я сейчас свое первое дерево, которое нам понадобится вскоре. Оно нам понадобится для того, чтобы делать а, глиняные формы, разжигать костер, а также многое другое. Сейчас я решил добыть саженец дерева, дабы выполнить соответствующий квест. Сейчас я заберу лучест и... Да, я получил стальную кирку. Да. Это просто... Это было что-то с чем-то. Сейчас же я начал добывать глину для того, чтобы делать глиняные формы. А, зачем? А для того, чтобы сделать, к примеру, кувшин а, либо же сосуд для хранения. Сейчас же я пытался добыть себе еды, так как думал, то, что из прута выпадет еда, но я потом переключился на водоросли Итак, сейчас уже наступает ночь и а, я скажем так, ищу место для а, ночелега что ли, или как это правильно назвать Итак, я решил обустроиться здесь, и сейчас я вырываю а, яму для того, чтобы туда положить глиняные, глиняные формочки, которые я сейчас делаю. Например, сейчас я делаю сосуд для хранения. Ставлю его. Еще один сосуд для хранения. Опять же его ставлю. Сейчас же я сделаю кувшин а, для того, чтобы наполнить его водой и потом пить из него. Uh, и также сейчас я сделаю формочку для пилы Потому что я доски просто так не смогу сделать Но чтобы сделать саму пилу Мне понадобится uh, медь А медь это самая первая руда Которую вы uh, добудете Но неправильно выразился Не добудете, а найдете Сейчас же я поджег uh, формочки И дождался того момента Когда они все сгорят Также я решил скрафтить а, молот и решил посмотреть что он делает а, пошел я дубасе дерево и получил я палки да вот это да и тут же формочки у меня приготовились забираю все и сейчас э, я пойду набирать кувшин э, пресной водой также я в сосуды положу какие-нибудь вещи, дабы они мне не мешались в инвентаре. Чуть далее я нашел источник лавы, рядом с которым образовалась сера, И я решил ее дать быть так, на всякий случай. Потом я смогу ее использовать для того, чтобы создать порох. Далее я нашел сахарный тростник, который не будет, а, скажем так, сильно использоваться создается из него только бумага а из бумаги всякие вещи которые мне не будут нужны но я на всякий случай решил оставить тростник себе и так чуть э, дальше пройдя я нашел э, сладкий перец и это была просто находка ребят потому что еду здесь найти довольно таки сложно потом я смогу также этот перец выращивать Тут я выполняю квест и забираю лут-чест. А, сейчас посмотрим, что мне из него выпадет. И так. И мне выпал топор черной стали. И, блин, ребят, как же я был рад, потому что такие вот крутые вещи на начальных стадиях игры. Чуть далее пройдя, я нашел а, жилку и решил добыть. И это был а, магнетит, который я смогу потом использовать... В создании железа. А из железа я буду делать в свою очередь какие-то инструменты. Я решил дальше прокопать в надежде на то, что я найду еще что-то. Но. Я ничего не нашел. А рядом было. Был висмутин. И.. А... Я на радостях, на радостях, да, начал его добывать, думая, что вот сейчас сделаю медные инструменты. Вы спросите, почему медные, если это весь мутин? ну, а я его спутал с малахитом. Так как из малахита можно также делать медные инструменты, а малахит был также зеленым. И а, позже я это пойму, и я буду огорчен и... Да. Сейчас же я делаю яму для а, формочек. Опять же, вот сделал формочки каких-то каких инструментов. Там был геологический молоток, кирка э, и еще что-то. А, я положил в сосуд вот эту руду, а, чтобы потом залить формочки. Но Висмутин, как потом оказалось, нельзя просто так залить формочку, потому что надо делать инструменты именно из слитка а не просто так из формочек дальше я решил пособирать а, вокруг всякие а, самородки решил выполнить квест на блок камня и а, получил участок из которого мне выпал блок камня да. и тут я увидел то что формочки уже приготовились и тут я буду на радостях сейчас заливать Точнее, пытаться залить их весмутом, но, к сожалению, ничего не получилось, и я был огорчен. Я только потом понял то, что это не Малахит, и то, что я облажался. Да. Здесь же я сложил опять же все ненужное в сосуд и поставил его на землю. Также сложил все ненужное во второй сосуд. И также буду сейчас его ставить а, на землю. Далее я решил пойти в путешествие. И как окажется потом, это было не зря, ведь даже сейчас я уже нашел томаты. Чуть далее я найду уже а, тыковки, то, которые буду использовать в качестве блоков света. То есть я сделаю из них светильник джека, используя факел. И все эти культуры, которые я нашел, я смогу потом выращивать а, сам. И вот я нашел тыковки. И бегу их собирать. Да. Итак, чуть дальше пройдя, я нахожу сахарный тростник и решил его также забрать. Но потом, чуть дальше пройдя, я найду горох. И это круто, потому что у меня будут культуры, которые я смогу потом сам выращивать, и я не буду нуждаться в еде. Чуть дальше пройдя, я нахожу овес. А овес мне нужен будет потом для разведения животных. Также я буду овес использовать в создании хлеба и также некоторых а, напитков. Итак, сейчас я нахожу пещеру, которую я решил исследовать на наличие каких-нибудь руд но, как потом оказалось, там ничего не было и пойти туда это была большая ошибка. Я начал все исследовать, но кроме как диорита, андезита и граниты я там а, не нашел. И тут а, вы можете видеть, как я добываю диорит. Зачем мне диорит? А я вам скажу. Я потом из него смогу сделать а, кирпичи, а потом а, используя флюс либо как он там называется, а, я смогу использовать сделать кирпичи здесь же я пытаюсь добраться до верха и тут начинает проваливаться а, пещера и мне так страшно стало я был реально в шоке звуки слишком страшные и это был не последний раз когда пещера начала обваливаться вот сейчас вы сможете видеть также обваливание пещеры и как мне становится страшно, я начинаю бежать, надеясь на то, что вся пещера не обвалится. Итак, и вот я выбрался наружу. И я решил, собственно говоря, пойти домой. По пути домой я нашел сою. А соя это белки. Зачем мне белки, спросите вы? А все. Потому что здесь надо питаться разнообразной пищей. А, то есть здесь не как в обычном Майнкрафте, ты можешь есть все что угодно. Итак, придя домой, я начинаю все раскладывать. А, делаю факела и также делаю какие-то а, инструменты. Также, как вы можете заметить, я использую тыквы осветил все рядом. Итак, ребятки, ну, а на этом все. Надеюсь, вам все понравилось. Всем удачи, всем пока.